Здравствуйте, дорогие друзья! На связи психолог по тревожным расстройствам Жамиров Павел. В этом видео мы поговорим с вами про причины панических атак. Вы узнаете, каким образом вы столкнулись с этой проблемой, потому что э, очень важно понимать, что же стоит за всеми этими паническими атаками, которые с вами случились. Если мы возьмем изначально то если у вас хотя бы раз в жизни произошли панические атаки это говорит о серьезных эмоциональных проблемах которые тянутся уже с самого детства давайте я расскажу вам на сегодняшний день каким образом это происходит и вы узнаете что так или иначе рано или поздно вы бы все равно столкнулись с этой проблемой это был вопрос времени изначально панические атаки формируются вследствие определенной специфики восприятия это называется оценочное восприятие или черно белое мышление это формируется еще в детстве в результате воспитания это не относится к генетической какой то предрасположенности это связано с одними из трех факторов и это всего лишь формирует почву для панической атаки в дальнейшем или для тревожного расстройства, но не определяет то, что это возникнет именно у вас или в вашей жизни. Изначально один из родителей ваших обладал повышенной нитенностью или эмоциональностью, либо была неполная семья, либо были стрессы в детстве такие как болезнь или насилие. В результате этого формируется вот эта специфика черно-белого мышления, когда человек пытается оценивать происходящие в его жизни события, в том числе и поступки людей, отделяя и разделяя их на хорошо или плохо. Таким он накапливает события, которые считают плохими. В ходе этого события формируют его повышенную эмоциональность. Также зачастую возникает такая такой момент, когда человек сначала какую-то часть жизни находится на позитиве, весь такой с уже галочкой и так далее. И потом ряд стрессовых событий переводит его уже на темную сторону, когда он воспринимает все в негативе и, соответственно, обратно на светлую сторону уже вернуться не может. Изначально повышенная эмоциональность приводит к повышению обидчивости, вспыльчивости, раздражительности, плаксивости. Здесь это проявление зависит непосредственно от характера, но все равно эмоциональность обостряется. Так как страх относится также к эмоциональной сфере, в дальнейшем повышается и тревожность. Она повышается в результате попытки связать происходящие события и оценивать их на предмет опасности или безопасности с точки зрения нескольких последствий. С точки зрения своей же жизни, здоровья с точки зрения своей нормальности или психики, с точки зрения отношений окружающих или общества в целом. В результате человек, как и в предыдущем этапе, начинает накапливать события, которые воспринимает как опасные, и в результате повышается его тревожность. Сама тревожность никак не влияет на э, самочувствие человека, не влияет на его жизнь, кроме как влияет на его образ жизни. В результате повышенной тревожности у человека возникают проблемы со сном, с питанием, повышается утомляемость, то есть плохой аппетит, недосыпы. Это приводит к ухудшению самочувствия. То есть, длительное время, находясь в повышенной тревожности, у человека ухудшается самочувствие. И при этом мы знаем о том, что любые ухудшения самочувствия приводят человека к более эмоциональным реакциям. Это очевидно. Соответственно, происходит некий дисбаланс. Повышается тревожность, ухудшается самочувствие. На фоне этого, из-за повышенной тревожности, симптомы страха начинают все сильнее и сильнее проявляться в теле. Это... И сердцебиение, головокружение, различные волны, слабости и дискомфорты. В результате этого повышается вот эта симптоматика, но до определенного предела человек еще не обращает на нее никакого внимания. Живет своей жизнью, это все его уже еще не касается. Но вот в таком состоянии, проживая длительное время, человек сталкивается с определенными стрессовыми событиями в жизни. И соответственно они делают дисбаланс еще больше, и в этот момент проявляются симптомы, симптомы страха в теле гораздо сильнее, чем были до этого. Именно в этот момент. Человек начинает обращать на них внимание и по специфике своего восприятия он должен оценить эти состояния на предмет опасности или безопасности. И, конечно же, он оценивает свои же симптомы страха как опасность с точки зрения тех или иных последствий, которые мы рассматривали в предыдущих видео. В результате он создает замкнутую систему, когда начинает бояться своих симптомов за последствия. И в результате у него случается первая паническая атака таким образом можно сказать с уверенностью что никакие стрессы не привели к появлению панической атаки а всего лишь провели являлись катализатором появления панической атаки я замечаю что у многих людей разные стрессовые события запускает процесс появления панической атаки. Это может быть даже не одно сильное стрессовое событие, а череда нескольких стрессов, и в какой-то момент это все приводит в итоге к панической атаке. То есть, к сожалению, человеку, у которого были проблемы в эмоциональной сфере, проблемы с восприятием, с черно-белым мышлением, практически в ста случаев случаев имеет вероятность появления у него панической атаки в будущем. Это вопрос всего лишь времени, если он, опять же, не будет работать над своим восприятием, над его изменением. Когда у у человека возникает первая паническая атака, он уже понимает для себя, какие симптомы привели его, собственно, к самому приступу. И после этого жизнь не останавливается, продолжается, и проблемы возникают снова и снова. Это возникает по следующему алгоритму: сначала человек прислушивается к своим же симптомам, потому что он знает, что конкретные симптомы привели его к приступу. Он начинает не прислушиваться как только он чувствует эти симптомы он начинает сначала бояться что эти симптомы приведут его к приступу соответственно страх усиливает эти симптомы повышает их как бы ощущаемость их нарастание происходит и в результате либо они держатся эти симптомы длительное время пока человек на что-то не отвлечется либо доводит уже до паники когда человек уже не просто думает что эти симптомы приведут к приступу а что эти симптомы опасны с точки зрения опять же тех последствий за которые он испугался впервые при панической атаке соответственно таким образом человек постоянно подвержен реакции на свои же состояния и как только он оказывается в тех самых состояниях в которых возникают симптомы он реагирует на них именно это объясняет почему ваши панические атаки могут возникать в любых жизненных ситуациях общего между этими жизненными ситуациями то что в этих ситуациях у вас возникает страх которые провоцируют симптомы страха в теле, и вы уже потом реагируете на эти симптомы страха своим же страхом за последствия этих симптомов. И последствия эти, к сожалению, как раз недостижимы. То есть те последствия, которые возникают у человека, то есть те, те последствия, за которые он боится во время панической атаки, никогда ни у кого не происходили. И сама проблема кроется именно в восприятии своих же симптомов. Именно вот по этим всем причинам, происходят те самые панические атаки. Поэтому проблема здесь находится на уровне всего тревожного расстройства, которое было у человека уже всю его жизнь и нарастало, нарастало. И в конечном итоге она неизбежно бы привела к появлению у него панических атак. На этом у меня все. В следующем видео вы узнаете про истории избавления от панических атак. Поэтому внимательно смотрите, следите за новыми видео и до связи. Пока. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поделитесь этим видео в соцсетях, поддержите меня.